Когда же нам слушать блиминалы? Днем или же ночью? Давайте разберемся. Давайте я сразу дам ответ на этот вопрос. Это не важно. Важно только то, что вы думаете по этому поводу. Приведу пример себя. Когда я только начинала слушаться блеминалы, я прочла информацию о том, что лучше всего будет слушаться блиминалы ночью. Потому что ночью твое сознание якобы открыто, и в него лучше попадут все необходимые установки. И я решила, ну значит это так. И знаете что? Да, это так. У меня все работало превосходно. Чуть позже я узнала новую информацию о том, что лучше слушать сублиминалы днем. Ну, потому что ты якобы находишься в осознанности, и это лучше для твоего подсознания. И я решила, да, это так. Тогда я буду слушать сублиминалы днем. Ну и что? Я слушала сублиминалы днем, и они тоже работали. Какой вывод напрашивается? Все зависит только от того, что вы решите для себя, что лучше для вас. Если вы решите, что если вы будете слушать саблиминалы ночью, и у вас будут стопроцентные результаты, так и будет. Я часто встречаю в комментариях сообщения о том, что саблиминалы не работают, что не так. Солнышки мои, если бы я могла попасть в вашу голову, я бы наверняка попробовала сказать, что не так. Но сейчас ваша голова с вами. И только вы сможете понять, что не так. Не получается одно? Попробуйте другое. Не получается еще другое? Попробуйте третье. Я рассказывала об этом уже вот в этом видео. Все мы уникальны, особенные и разные. И к каждому могут подойти разные вещи или не подойти. Поэтому здесь мы делаем акцент на своих внутренних ощущениях, на своих новках, мечтах и стремлениях. Ну а на этом все. Всем удачи, стопроцентных результатов от субриминалов. Всех люблю и до новых встреч.